Согласно научной теории, жизнь зародилась в воде. Но вода может быть и стихии, которая может оборвать жизнь человека. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать элементарные меры безопасности. Обе с ее притоком и самая длинная река на земле. Поэтому понятно желание людей прокатиться по Великой Сибирской с ветерком. Давид Двалашвили сегодня сдавал правила вождения для получения удостоверения на право управления маломерным судном. В свое время он с берега видел, как перевернулась лодка. Хорошо, что была рядом другая лодка. А так была бы... Исход очень плачевный. Плачевного исхода можно избежать, если следовать несложному алгоритму. Шаг первый. Управлять лодкой можно только в трезвом состоянии. Если в крови присутствует алкоголь, нужно вообще отказаться от поездки в лодке. Шаг второй. Перед посадкой в лодку надеть спасательный жилет. Подбирают размер спасательного жилета согласно весу того, кто его будет надевать. Застегивайтесь и подтягивайте, чтобы он у вас, когда при перевороте лодки он с вас не выскочил. Шаг третий. Не допускать перегруза лодки. Третьим шагом должно стать строгое соответствие количества пассажиров в числу посадочных мест. Сидеть на бортах, мешках, рюкзаках, ящиках нельзя. Шаг четвертый. Каждого ребенка в лодке должен сопровождать взрослый. Если перевозить детей, то на каждого ребенка один взрослый ребенок в жилете и взрослый в жилете. Шаг пятый. При опрокидывании лодки сбросить себя лишний груз. При падении за борт или опрокидывании лодки нужно постараться сбросить с себя все, что может утянуть на дно. В первую очередь сапоги. Шаг шестой. При опрокидывании лодки плыть по течению к тому берегу, где находится населенный пункт. Но есть особо, в кавычках, отважные люди, которые без плавсредств на спор в нетрезвом виде пытаются перебраться на другой берег Аби. У Александра Толкачева был такой друг-спортсмен, который прыгнул в воду в районе Старого Вартовска, а выплыл через несколько километров на острове, напротив Арабфлота. Потом его переправляли, там рыбаки сидели со своими лодками, переправили вот на эту сторону. Но опять же вам скажу, это был риск страшный, я лично не мог его отговорить. Сотрудники МЧС с этим согласны. Тонут чаще всего пьяные, а также дети, оставленные без присмотра. И как это ни странно, спортсмены. Отдыхать у воды также в первую очередь необходимо на трезвую голову. Такой вид проведения свободного времени на природе также подразумевает соблюдение определенных правил безопасности. Шаг первый. Отдыхая около водоема, необходимо внимательно следить за детьми. За спасение утопающих в России награждают медалью. Но прежде чем отважно бросаться в воду, нужно позвонить по телефону 112, а потом рассчитать свои силы. Шаг второй. В случае чрезвычайной ситуации сразу позвонить по телефону спасения 112. Если вы умеете хорошо владеете техникой плавания, можете подплыть к утопающему со спины. Взять либо за волосы, либо за подмышку и тянуть на себя, и плыть к берегу. Шаг третий. При спасении утопающего использовать подручный материал и специальные спасательные средства. Размах из-за спины и рукой сопровождая. Шаг четвертый. Знать приемы оказания первой помощи пострадавшему. На берегу пострадавшего, если он находится без сознания, кладут на живот, выводят воду из легких. Потом очищают ротовую полость и начинают непрямой массаж сердца с искусственным дыханием. Два вдоха, 15 нажатий на грудную клетку. Шаг пятый. Обязательно вызвать скорую помощь. Если в плане интенсивности течения озера намного безопаснее реки, то, как на любом водоеме, здесь подстерегает другая опасность. Руки, ноги может свести судорога. Специалисты советуют в первую очередь не паниковать. Если свело руку или ногу, не стоит сразу грести к берегу, так как в состоянии паники собьется дыхание, что усугубит ситуацию. Сначала прямо в воде нужно попробовать снять спазм. Шаг шестой. Знать приемы самопомощи. Надо успокоиться, попробовать набрать больше воздуха, поднырнуть и потянуть себя за большой палец к себе. то Тогда должно отпустить судорогу. Шаг седьмой. Купаться можно только в тех водоемах, которые соответствуют санитарным нормам. Шаг седьмой. Но в ряду мер безопасности он должен быть самым главным. Заходить в воду можно только там, где она проверена санитарной службой. Что же касается Аби и Комсомольского озера, то хоть здесь и запрещено купаться, но они не оставлены без присмотра. Отдыхающих снабжают памятками. Полезно знать правила, как купаться, где купаться. Не купаться очень долго и не заходить очень глубоко, потому что есть риск утонуть. Сотрудники местного управления ГОЧС не только раздают памятки отдыхающему воды, но и несколько раз в день патрулируют берег Аби и пляж Комсомольского озера. Александр Коровин, Александр Составов, Сергей Зайкин, телеканал Саматлор.